перелистать Но... и все да куда я от тебя красавчик куда я от тебя я все как сведение раздевайся ты, я, ты... Не... я не стали нормально вы... все нормально освещение добавить добавить картиночку селфи включить Это. а у вас свет есть Кофе? что ли Лампу, лампу. А, лампу хочешь включить? Бля, все есть, бля. А -а -а. Селфи, селфи. Солфи, селфи, селфи. Но... Зачем мне селфи, И если это, я это... видео снимаю в прямом а -а -а. трансляции тебе смотрят? Ну, сколько да. украинцев? Трансляция. Да. Сколько, сколько сколько смотрят да, украинцев? Значит, только ты знаешь, что ты грузишься Ну а так, ты знаешь, ты грузишься. Ты теряешься. О, а, о, о, а, о, а. а ну все все. откуда будешь? Писать. Я... я откуда? Эй, блин, я меня уже происходит. знать, я с Москвы. Да. Великий, откуда будешь, великий Москва. Великий Москва. город Великий Москва, нихуя! Белокаменная? Ну, Москва же белокаменная. Не знаю, для вас может быть все. А, а, а как не вы хотите, знаешь, а, что а у нас герой Никак Москва. я не могу. А у нас герой Москва. Герой? Да. Ну, а сам герой? Да, герой. Герой не то че. Может, кому-то, а может, может, маме я герой. Может, может бабке я герой. Я герой. Может, бат я герой. А -а -а. Понятно, нихуя. Сколько лет герою? Мне 40 лет. Мне Нихуя. Ну молодец, что ты? О чем геройствуешь? Что записываешь? Тебя записывают. Как ты разговариваешь, общаешься? Как ты за Россию топишь? Или за Украину? Если ты за Россию, то молодец, куда не выложишь. Как ты звать-то тебя? Меня Слава. Слава, нихуя. Это ты, что ли, Слава? Да. Всегда да. меня О. украинцы зовут. Украинцы. Но, я стараюсь. Но я стараюсь. Не показываться, да? Чего? Прилетаю изредка. Куда ты прилетаешь? По всей Украине. По всей Украине. Вот так. Ну, да, вот. Короче... Так, это что, гонишь помаленьку, да? Гонишь <связывая> ты. <связывая>